Не, ну вот сегодня точно будет жесткая проверка нового сайта с кейсами Вилдроп. Я говорил, что они у меня заказывали пару рекламных роликов и мы делали открытие уже на свои деньги, но это все было на аккаунте ютубера. Сегодня мы это сделаем на аккаунте подписчика. И реально, я думаю, разнесем сайт. Всем держателям моих NFT привет. Скоро будет прокачка, куда я буду брать вас, как и обещал. Но сегодня я выберу рандомного подписчика. Следующая прокачка будет буквально на днях и я выберу человека из держателей нефтя. Сегодня для рандомного подписчика, поэтому надеюсь вы меня поймете. В общем, погнали разносить сайт, но сначала нужно выбрать подписчика. Бывает такое, да, когда хочешь обменять свои дорогие наклейки Любые дорогие скины на какой-то крутой нож или даже драгонлор, А CS Money не работает Тебе на помощь придет сайт под названием Swap Skins Это абсолютно новый сайт и ему можно доверять Так как он является партнером CS Маркета Кстати, сайт новый и именно поэтому комиссия на сделки сниженная Она составляет всего 2% Это ниже, чем у конкурентов Ну или в простонародье остальных сервисов Помимо того, что можно затрейдить свои очень дорогие скины или даже ширпотреб что кстати очень удобно потому как с панкейсов остается куча ширпа и прикольно зайти выбрать то что тебе не нужно и такой о бля 37 долларов и обменять на что-то реально годное например я сейчас выберу не очень дорогие скины ну вот реально выбираю то что не очень много стоит набралось 100 долларов и мы уже можем взять какой-то нож за те скины которые я даже не знал что у меня в инвентаре существуют. помимо всего прочего на сайте ты также можешь найти магазин скинов то бишь закинуть деньги купить скины естественно дешевле чем в стиме а если ты не хочешь трейдить то ты можешь продать все скины которые тебе не нужны это кстати тоже удобно если мы сейчас выберем весь инвентарь инвестора инвестора человека мне даже интересно сколько получится вот смотри мы сейчас выбрали почти все мои наклеечки и капсулы кстати смотрите во что инвестировал человек советую закупить то же самое потому что возможно это все вырастет и уже получилось 2600 баксов бля это уже мог быть бы потенциально dragon лор у нас в инвентаре короче Блин, реально удобно, вот эти вот ченджеры и вся история Бля, реально я могу сейчас затрейдить ДЛ Смотри, уже накупили на бабочку Убийство, можем спокойно затрейдить Короче, сервис крутой, ссылочка будет находиться в прикрепленном комментарии Сайт сейчас очень лоялен к новым пользователям Именно в плане комиссии, потому что она снижена на новые сделки Да на все сделки, блин, она снижена Можете просто поддержать меня и перейти по ссылке И зарегаться, потому что админы увидят активность И такие, вау, нам нужно еще купить у него рекламу И я для вас контент-кодный case сделаю Короче, спасибо всем за просмотр, очень долго получилось, но, бля, кейсы на что-то открывать нужно, короче, погнали. Так, пишем, кто хочет в ролик, нужен Steam SteamAC. Написал у себя на странице ВК, кстати, планирую делать что подобное чаще, ссылка на ВК будет находиться в описании к ролику. А мы публикуем новость и ждем первого комментария. Кстати, смотрите, какую красную девушку мне подарил на десятилетие канала, блин, очень приятно и прикольно. Так, первые два комментария, первое, зачем человека не берем, ну вот я, поэтому берем, сразу открываем ну, в новой вкладке. Что примечательно, Никита Олл, 2020 год, вот скрины. Так, и мы ему пишем, привет, давай, ак. В принципе, все вот так вот и делаются прокачки, бля, ладно, ждем. Алло. Алло, слышно? Да, Никита, Привет. Привет. Никита, сколько тебе лет? 15. Никита, почему у тебя нет ничего в инвентаре? У меня первый вопрос, и я уже на твоем аккаунте. Ну, я уже давно всё продал, и в не играю особо. Ну, блин, это, это, это плохо. Ну, ладно, что ты вообще думаешь, куда ты и зачем ты попал? На прокачку, наверное, понял. Ну, думаешь на прокачку, да? Хорошо, смотри, давай мы сделаем следующим образом. Я сейчас сделаю все, что хочу сделать с твоим аккаунтом, ты мне доверился. Через буквально минут 15-10 мы с тобой, ну, может, даже 20 созвонимся. Ты будешь на связи? Да, да. Все, договорились, давай, Никит. Ну что, сегодня мы размажем этот сайт. Не, ну, реально, тут уже аккаунт подписчика очень интересно. Естественно, Никита мне, блин, быстро доверился. Дал код с почты, чтобы я зашел. А он даже не знает, что будет, но понимает Что будет прокачка, ладно, в КС не играет. Там жду комментарий. Ой, отдал бы лучше мне. Ну, человек первый ответил: что тут сделаешь. И да, владельцы нефти тоже сильно меня, пожалуйста, не обижайтесь. На этой следующей неделе я вас также прокачаю. А сегодня виллдроп мы будем проверять в качестве обычного стандартного пользователя и с небольшим депом. Ну, то есть реально сделаем обычную проверку, которую может себе позволить каждый человек. Сейчас пополним кошелек Никиты на этот аккаунт. И вот это уже объективная да, проверка. Деньги есть. Я пополнил 1000 рублей, взял с главный промик на 35% получилось 1303 1350 конечно это не кейс за полмиллиона но тем не менее немножечко пошалим первый бесплатный кейс от 250 деп напомню что на моем аккаунте на моем аккаунте на моем короче ты понял мне тут косарь выпадал смотрим как дропается обычным Пользователем, не ютубером. Ну, вилдроп, готовь жопку. Это реально максимальная честная проверка. Сразу прилетает спира. Ах ты! А ну, что-то как-то. Ну, слушай, 4 сотки с учетом того, что кейс бесплатный. Ну, в целом. В целом, в целом, да, год, вот, окей. Ну, как бы это не косарь на аккаунте, человек. Ну, ладно. Так, 4 сотки с первого бесплатного кейса есть. Ну, хорошо, хорошо. Скумбрия. Скумбрия, кстати, 10 рублей Давай-ка мы это все фастом долбанем 8 выпало, нормально Так, ладно, дальше второй кейс а Второй уже от 500 рублей да, подается Слушай, ну 4 сотки уже нормально Даже если остальные бесплатные кейсы не дадут Ну, надо же говорить, да, что сайт Кала То подумаешь, что еще реклама какая -то. Слушай, блять, ну вот э, У меня, знаешь, есть сдвиг Подкрутка по IP, ну вот реально У меня на это прям сдвиг, хотя кому он Нужен, ну, ну это реально Прокачка, блять, с аккаунта подписчиков я думал, сейчас уже нож выпадет. Если б нож, это было бы максимально весело с бесплатного кейса. Но слушай, бесплатками, даже самым необычными, ну в целом норм. То есть удар молнии, да, конечно. Ну, 4 сотки, это, конечно, не косарь, как человеку падала, но это неплохо, это вообще неплохо Третий кейс, 97, нормально, пойдет Но по 4 сотки это норм, по 4 сотки это норм Если еще дальше что -то выдаст, то в целом гуд, в целом гуд неплохо Синие фосфоры летают, нож, остановитесь Ну, шелковый тигр бы, ладно, без шелкового тигра, окей Сколько у нас еще бесплатных кейсов остается, еще одно открытие Ну, в целом, блядь, ну 2000 будет, пацаны 2000 на аккаунте это, наверное, максимально <смех> Неинтересная прокачка, но типа на косарь То есть это даже, знаешь, как не прокачка больше а Нормальная проверка сайта, не с аккаунта ютубера По итогам сегодняшнего дня Нет, на самом деле это не все Мы здесь все продаем 2400 плюс косарь у нас есть Я, блядь, не привык к таким суммам Ну ладно, короче, плюс косарь есть Что мы сейчас а, будем делать? Ну давай какой-нибудь кейс Лейтенанта Долбанем, допустим Блин, ну две штуки я отвык от игры с таким балансом, небольшим, честно скажу, поэтому не особо я им управляться умею. Стоит заметить, что онлайн на сайте сейчас вообще просто на нуле, по-моему, прям народу нет. Кстати, первый слив. Ну вот оно, пожалуйста, то есть бесплатные кейсы выдали, а дальше под вопросом. Да, онлайна всего 12 человек, но они не крутят онлайн, за это респект. То есть видно, сколько реально открыто кейсов, сколько реально стоит человек. Кейс старшины. 700 рублей стоимость кейса. Вопрос в выдаче. Ну, на бесплатных дал, но сейчас может быть такое, что просто начнет сливать Ахирон. Кстати, это неплохой сейф. Это не, это вообще не сейф, это ни о чем. 148. Ладно, понял. Ну, минус бабки. Хотя Адепа косарь. Ну, то есть косарь, который мы закидывали, он есть. Остальное было с промиком. Не густо, но как бы. Ладно. Давай кейс майора за 199. Это будет очень смешно, если мы сейчас солим по факту это блин очень фаста очень фаст самый фаста самая фаст прокачка. Ну вот оно пошло, то есть, блядь, с бесплатных кейсов оно, да, оно навалило, но вот дальше как-то, ну, такое себе, скажу честно. Есть вот высокий шанс окупа, я когда открывал, я смотрел, что многие его долбили. Понятно, что байт, это все зависит от алгоритмов, никакой это невысокий шанс окупа, ну, доверимся админам, так сказать, почему нет. Слушай, а, не... а реально неплохо, блядь, ну я, конечно, понимаю, что это все алгоритмы, но, ну, косарь. Ну косарь, пока вот это дело мы. А, если мы оставим, у нас не будет баланс. Ладно, продадим. Продадим. Давай-ка мы, блядь, 10 кейсов может откроем. Наверное, максимально глупо, потому что на балике 153 рубля остается. Ну ладно, попробуем. Попробуем просто понадеемся, что все-таки он что-то отдаст. Йо, блядь, сувенир наебать, сколько он стоит! Сколько? К а, косарь? А чё так дешево? Бля, я заорал как ненормально, это всего косарь, ладно Но пока крутимся вокруг э, суммы депа То есть особо мы далеко не ушли День рождения, дороп да, попробуем С праздником, с Новым годом, с счастья, здоровья, удачи и успехов Кстати, очень много они в этот э, кейс скинов засунули Но это олын, да? Да, all in. тут ширп идёт Так. А вот это интересно! Полторашка, две тысячи в целом уже нормально. Я еще предлагаю. Мы оставим косарь на косарь 100 на балансе и 1500 вапу в инвентаре. Пусть она будет, и 1200 все-таки у нас есть. Ну, бля, ну неплохо. Давай-ка мы тайно попробуем, прикольнемся. Но это, если что, под сейв. Хотелось бы, конечно, еще подкрывать кейсы и более дороже э, по прайсам, но... Ну, кровавый спорт. блять, ну неплохо. Ну, то есть, реально, ну реально неплохо. То, что я вижу, я и говорю, ну... Блин, это уже новый аккаунт. То есть, подкрутка может быть по IP, теоретически, Да. Но! Но это уже бред. Чтобы мне крутили по... Может, конечно, такое быть. Они все прекрасно понимают, что может быть прокачка подписчика, честная проверка, но хочется все-таки верить в лучшее и хочется верить в то, что это... Что-то реальные шансы, картель с механопушкой. Интересно. Интересно, 900 рублей, пожалуйста. Вот это круто. Причем кейс за 95 рублей. В целом, гуд. Конечно, никак на моем аккаунте, но тем не менее. Пошли мы на учительский кейс за 500 рублей. Тоже должно быть интересно. Естественно, чем кейс дороже, тем он хуже выдает. Здравствуйте, кислотный градиент, можем сказать смело. А, за 100. Ну ладно, я думал, это вообще рублей 30. 651 рублик на баллике. Кейс, лейтенант, давай попробуем. Why not? Why not? Сувени, вот мне нравится. У них... В большинстве кейсов написано именно сувенирный АВП Драгон Да, да, то, что нам нужно. То, что доктор прописал, нормалды. Но это пока продадим, а вапка все таки поинтереснее будет. Типа, смотри, именно статрек Огненный Змей, именно статрек Удар Молнии и именно сувенирный АВП Драгон Лор. Смех смехом, ну, блин, прикольно. да это ржачно, конечно. А что то еще есть? Есть буст баланса? Глупо, но попробуем Но я так понимаю, что кейс э, Типа сбалансированный но, но мне не особо нравится Честно, калкалыч какой-то Хотя если юспик, то это ништяк А это юспик за 2,800 700. Давай-ка мы оставим юсп, его будет продать на АТМе человеку легче, если он все скины еще продает. А, че я туплю-то, можно продать? А вапку мы продадим, юсп мы пока оставим. На балике 2000, плюсом ко всему юсп за 2700. У меня тут есть любимый кейс, кейс для инвесторов. На балике 2000, но типа... Если мы сейчас откроем, мы потратим по факту все деньги. Ну хочется открыть. Но на самом деле, если сейчас что-то выпадет с любого кейса, это будет офигенный оккуп. Юсп на 2700. деб был 1000. 35% мы не берем в поле зрения. На балике 2. А, то есть, в общем, у нас 4800 рублей. Это x4 от депа, Это офигенно просто. Давай попробуем. Уже есть Юсп. В целом, норм. Дальше вопрос... Ну, сейчас он должен слить. Просто обязан. Но, тем не менее... Наклейка! Давай! блять, я не знаю, это дешево. Две тысячи! да хорошо! Но я вот не знаю, ну... Но, но, типа... Блин, с косаря выбить тысячи, Насколько это реально? Я не депаю такие суммы на сайты. Но может быть есть подкрутка по IP. Ну, блять, ну вот не знаю. Ну типа, смотри, все, ну вот я просто. Может, сейчас еще что-то выдаст? Я типа думал в моменте, что оно, ну уже все. Ну, вот еще выдало. И прикинь, сейчас еще выдаст. А, 6 рублей. Вот сейчас гг, да? Короче, 43 рубля на балансе. блять, ну давай заберем. Вопрос, придут ли они. Многие писали, что вообще сайт скам, блять, И пиздят аккаунты. Я в этом сомневаюсь. Все-таки я их рекламировал, мне платили деньги. Говно я бы рекламировать не стал. Тут есть фишки, да. Но этот ролик все-таки не рекламный. Могу сказать все как есть. Да я, в принципе, так всегда говорил. Но подкрутка была, я об этом говорил в роликах своих. Насчет этого ролика... Ну, вопрос. А, предметы отсутствуют? А, мем. А, все, окей. Был какой-то баг. Я, я уж думал, что, блять, мне аккаунт заблокировали. Была бы все луха. Ну ладно, что, ждем предметов? Ждем предметов. тысячи по итогу. Слушай, ну пришел уже золотой кирпич, и осталось дождаться юспа. В целом, 4К, блять. Ну, норм. А, инвентарь почему-то недоступен. Сейчас человек взял и сменил. Чего? А. Я немного не понял мема. Что? Почему, почему я не могу принять скин? Не удалось, вы не можете обмениваться. А почему я не могу обмениваться? Бля, вот, ребят, сейчас реально вопрос. Я не могу обмениваться. Слушайте, ну... Блин, а почему? Подожди, почему я не могу обмениваться? Что за прикол? Бля, давай-ка мы позвоним подписчику. Алло, привет, слушай, нам нужен был твой аккаунт, чтобы проверить один новый сайт, но вот сейчас большой вопрос, почему-то с твоего аккаунта я не могу принимать трейды других людей. Uh -huh. Сейчас я пробую, может получится Попробую, у меня написано, что я не могу обмениваться В общем, у человека какая-то проблема с обменом именно вот этого трейда, который приходил Я немного не понял мема Мы сейчас еще раз попробуем, я попробую кинуть обмен себе Просто проверить, работают ли вообще обмены Потому что ну, какая-то проблема именно на аккаунте и будем смотреть, если что попробуем вывести другие скины В общем, смотрите, я у себя пытаюсь даже забрать скины, на аккаунте какая-то проблема, вы не можете обмениваться Попробуй поставить мобильный аутификатор, я тебе скину сайт, с которого ты выбил дроп И возможно проблема в аутификаторе, потому что, ну я не могу вообще принимать трейды и допустим даже у себя с аккаунта забрать скины Всякая эта проблема с трейдом, возможно, с антификаторами. Пробуй поставить антификатор и скинуть тебе сайт, где у тебя лежат вещи, там по-моему на 1004, 4 с и вы уже, как антификатор с антификатором будет все гуд. В общем, огромное тебе спасибо за участие. Если хочешь передать привет, то пожалуйста. Всем привет. А тебе большое спасибо за друг. Вот. Но привязывай аудификатор. ссылку на сайт скину, как все будет гуд, вы видишь. Хорошо. Спасибо. Хорошего дня. Пока-пока. И я тоже. Пока. В общем, вот такая получилась максимально нелепая прокачка, но... Тут вопрос, что мне нужен был аккаунт проверить сайт на небольшую сумму. Я это реально хотел сделать. Это даже больше не прокачка, именно проверка сайта. А, но она получилась нелепая, потому что у человека нету мобильного унификатора, и, соответственно, отсюда вытекают проблемы с трейдами. Элементарно я не могу забрать у себя, даже с инвентаря, а, рандомный скин. Поэтому здесь проблема именно со стороны человека, который аккаунт мне предоставил. Получилось немного нелепо и смешно. Во всяком случае, это была честная проверка. Надеюсь, что подписчик не забудет забрать скины, которые у них лежат. Ссылочку на сайт скину ä, и Пусть уже потом догоняет свои скины, потому что сейчас с этим реально большая проблема. Зачем он предоставил аккаунт, я тоже немного не понял. Но, во всяком случае, я потратил свои деньги, и ролик на моем канале также выйдет. Ну, вы его видите. Вот, следующая прокачка будет гораздо интереснее, и она будет дороже. И, ребят, ждите, будет очень годная рубрика. Всем спасибо, это был Человек. До новых встреч, пока. И подписчикам, тем, кто NFT купил, ребята, скоро вас ждет большой-большой сюрприз. До свидания.